Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам, как можно сделать маску от морщин в домашних условиях. Это не совсем обычная маска, так как наносится она кремообразным путем. Это крем-маска. Наносить ее можно как в дневное время, так и в вечернее. Достаточно сделать один раз в неделю. Вы не поверите, но она такая приятная. Очень-очень приятная. Похожа на крем но это не крем, это именно маска. Готовить ее очень просто, каждая сможет ее приготовить. Значит, аллергии на нее в основном ни у кого нету, но лучше перед нанесением сделать тест. Нам понадобится емкость, в нее насыпаем 3 чайные ложки риса. Рис у меня круглый, заливаем водой. И даем так настояться минут 20. Вода должна быть белого цвета. Затем мы это все процеживаем. И у нас остается вот такая вот белая жидкость. Добавляем масло. Масло можете взять любое. У меня масло рисовых зародышей. Купила я его в интернет-магазине. Вы можете заменить другим маслом. Примерно 20-30 капель. По желанию можно добавить несколько капель сока лимона. Но это не обязательно, так как лимон он имеет свойство прекрасно отбеливать кожу, но немного может кожа покраснеть. Добавляем мы в эту смесь несколько ложек крахмала картофельного. И я ставлю на водяную баню буквально на 2 минутки, помешивая. Смотрите, чтобы жидкость эта не загустела очень сильно. Тут нужно внимательно смотреть. Перемешиваем, маска готова. Маска очень приятная, можно наносить ее на всю зону, даже на зону декольте. И на, на руки можно наносить даже. Маску можно сделать один раз в неделю. Держать ее нужно около 40 минут, немного дольше. Замечательная масочка, попробуйте. Она действительно хорошо осветляет. Ну вот, если вы добавите лимон, может немножечко пощипывать кожу. И после маски где-то час может быть лицо немножко красное. Но это по желанию. Очень я довольна этой маской, это моя одна из самых любимых масок, поэтому всем рекомендую, друзья. На этом сегодня все, всем пока!